Привет, друзья, с вами Амир Исламов. В этом уроке покажу, как сделать простую анимацию вашего сайта в виде скролла. Можно использовать, к примеру, для презентации вашего проекта на Behance, ну, либо просто выложить в виде видео вашей социальной сети, чтобы показать потенциальным заказчикам сайт в полной красе. Не просто обычное в виде документа, а в виде видео с какой-нибудь красивой музыкой. И делать мы это будем в программе Photoshop. Можно, конечно, сделать в After Effects, и, наверное, даже будет проще. Но не все хотят устанавливать себе эту программу, и не все хотят ее покупать. Поэтому обойдемся сегодня программой Photoshop. Делается тоже довольно легко и просто. И первое, что вам нужно сделать, это, конечно же, открыть ваш макет, который будете анимировать. Далее, PSD-шку нужно сохранить обязательно в JPEG. Как это делать, думаю, объяснять вам не нужно. Далее... Ваш JPEG нужно перевести в SMART-объект. Делается для того, чтобы при кадрировании у вас она не срезалась. Сейчас увидите сами. Преобразуем SMART-объект. Далее выбираем инструмент Crop кадрирование. И вырежем потенциально наш первый экран анимации. Так. Проводим. Где-то вот здесь, вот, думаю, у нас будет первый экран. Не первый экран, а размер в целом всего макета, всего будущего видео. И нажимаем на Enter. Далее нам нужно сделать, чтобы наш сайт скроллился. Так, пока отменим. Откроем шкалу времени. Для этого переходим на вкладку «Окно», «Шкала времени». И выбираем «Создать шкалу времени для видео». Далее. Нам остается все это дело заанимировать, чтобы она все двигалась и перемещалась. Как она работает? В целом у меня есть одно видео уже по анимации в фотошопе, можете его посмотреть перед этим. Там я делал анимацию баннера. В данном случае мы анимировать будем по перспективе. Перспектива отвечает за любую трансформацию либо перемещение, уменьшение, увеличение наших объектов. Открываем вот здесь вот наш слой. Перспектива. Щелкаем на первый кадр. Это значит, что Фотошоп понял, как чувак, начинай анимировать. Щелкаем сюда, на часы. И далее указываем ключевой кадр, на котором будет прокручиваться наш экран. Ну, пусть будет на втором. Здесь вот 2F. Далее просто достаточно перенести, удерживая инструмент перемещения и Shift, чтобы перемещение происходило по одной линии, на нужный нам второй экран. Вот, он автоматически выставит нам вторую ключевую точку. Далее, ставим еще плюс два экрана и крутим на следующую ключевую точку, где-то вот здесь. Здесь мы видим, что наша линия тайминга закончилась, нужно просто нажать сюда и удлинить ее. Сдвигаем еще вправо. Еще через два кадра, 0.4, 0.5, 0.6, где-то здесь думаю, делаем следующий скролл. И таким же образом делаем для остальных экранов. В последний момент я хочу, чтобы наша анимация после окончания, вернулась в быстром темпе наверх. Для этого делаем последний кадр. Ставим сюда ключевую точку, самый конец. Самый-самый-самый. И возвращаем в начало первого экрана. Готово. Смотрим, что получается. Нажимаем на play. Наша анимация начинает прокручиваться. Но хотелось бы, чтобы пользователь мог посмотреть каждый экран. Для этого сделаем небольшие паузы после скролла. К примеру, на втором экране для этого мы копируем этот ключевой кадр. Копировать. Далее, она задерживается у нас на несколько кадров вот на этом экране. Так, стоп, сюда. Нажимаем правой клавишей мыши и выбираем «Вставить». Так, не скопировалось. Еще раз «Копировать». Снова «Вставить». Он вставляется там, где находится ползунок на скале времени. Вот, здесь немножко задержались и поехали еще раз. Так сделаем для каждого ключевого кадра. Копировать. Ставим шкалу. Ставить следующий кадр. копировать. Не забываем устанавливать метку на шкале времени. Так, не совсем логично сделаю это у Фотошопа. Было бы удобнее, конечно, нажимать сюда и просто вставлять. Приходится прокручивать в обязательном порядке шкалу времени. Сюда. Вставить. Смотрим. Давайте добавим еще музыку для эпичности. Для этого возьмем на иконку мелодии, добавить файл и выберем, что у нас есть на компьютере. К примеру, вот эту вот музыку. Ну, почти получилось. В конце только мне не нравится, что он резко пошел вверх. Хотелось бы, чтобы здесь еще на пару кадров задержался. Скопируем экран и вставим самый конец. Данные ключевые кадры вы можете передвигать. К примеру, здесь в конце на последнем экране тоже хотелось бы, чтобы была небольшая задержка. Копируем. И вставляем. Более того, вы можете спокойно через Ctrl-T трансформировать, увеличивать ваши ключевые кадры. К примеру, здесь я хочу, чтобы он остановился и немного увеличился. Сейчас еще скопирую его кадр. Вставим вот сюда. Вставить. Ctrl-T. Появляются ползунки. И обычно через растягивание макета, мы немножко его увеличим. Бац. Enter. Все, здесь автоматически он придет в прошлый вид. Я думаю, можно экспортировать и посмотреть, что в итоге получилось. Нажимаем сюда вот на бургер. Выбираем экспорт видео, выставляем нужные настройки, здесь все предельно понятно и нажимаем на рендеринг. Ждем. Дождались экспорта нашего видео и посмотрим, что получилось. Возможно, стоило чуть-чуть побольше добавить расстояние между ключевыми кадрами, чтобы анимация шла чуть-чуть медленнее и плавнее. Но в целом, думаю, вы поняли, как делается скролл между экранами. То есть мне оставалось просто побольше сделать расстояние между ключевыми кадрами. Тогда анимация будет идти медленнее. И этим вы можете контролировать как раз таки ее скорость. На сегодня все. Надеюсь, видео было для вас полезно. Подписывайтесь на мой блог ВКонтакте и обязательно жмите колокольчик около кнопки подписаться. На сегодня все. Спасибо и до следующего урока. Пока.